Добрый день! С вами музыкальный магазин Glimke.ru. Сегодня рассмотрим два доступных цифровых пианино. Корпусный инструмент CDP-101 и переносное пианино Orla Stage Studio. Фирма Orla – это итальянский бренд с богатой историей. Многие годы Orla являлась компанией-производителем для многих известных брендов. На сегодняшний день инструменты Orla производят в Китае. На Orla CDP-101 и Orla Stage Studio установлены одинаковые клавиатуры. Меню этих инструментов идентично. Главным различием будет конструкция инструмента, а следовательно его звук. Корпусный CDP-101 имеет больше басов в звучании и в целом его звук более объемный. Звук Orla Stage Studio более камерный. Orla CDP-101 в первую очередь отличается превосходным дизайном. Пианино выглядит очень солидно. Инструмент полированный, глянцевый блеск привлекает внимание. Обычно полированные цифровые пианино встречаются редко и только в дорогом сегменте. Конструкция инструмента включает три педали, крышку для клавиатуры и пюпитер для нот. Такой инструмент хорошо впишется в любой интерьер. Пианино Orla CDP101 выпускают в двух вариантах отделки: полированные и сатинированные. Черное и белое полированные, полисандра белое сатинированные. Orla Stage Studio – переносное пианино, тем не менее в комплекте с ним уже идет фирменная деревянная стойка. В домашних условиях инструмент имеет смысл использовать именно с ней, а если понадобится переместить пианино, то его можно легко снять, привезти и установить на универсальную железную подставку. В комплекте с пианино идет одинарная педаль сустейна рояльного типа. При желании к нему можно докупить тройную педаль радует максимально понятный интерфейс этих пианино. Инструментами удобно управлять, переключение отображается на экране, самые важные функции вынесены на лицевую панель. Если что-то не поняли, есть подробная инструкция на русском языке. И главная, на наш взгляд, составляющая – это приятное звучание и полноценная фортепианная клавиатура. Это значит, что звук и нажатия будут схожи с обычным акустическим пианино. Послушаем пример звучания. Цифровые пианино Orla CDP-101 и Orla Stage Studio сочетают в себе доступную цену и звучание, отличный дизайн, удобство и функционал. Эти инструменты отлично подойдут для начального обучения или домашнего музицирования. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях и до новых встреч!